Только Одна чайка Ой, Слышите трение? дрение? Дрение Значит тепло передается в тело И Еще раз выдох Еще раз. вокруг Ух. Расслабляем ягодицы Прием называется Пекель месяц Тесто Для пирога так, необычно как это было но первый раз просто страшно еще вот массаж обязательно предшествует мануальной правке которая дальше у нас будет по видео а если он убегает то догоним и еще причиним пользы, пока не поможем окончательно отдвигаем таз назад Ой, Здарова дорогие друзья, вот мы продолжаем наши ежедневные сеансы оздоровления, омоложения, восстановления В данном случае к нам обратилась девушка Лена После двух беременностей, две, да, у тебя? Угу. две очаровательных дочки, э, родились, начала болеть спина Жалуются на поясницу, между лопаток, шея, да? Угу. Что-то еще можешь озвучить? Ну, есть, ну, мы уже проверяли, тестировали, да, это сейчас да. уже все процессы у нас идет. Вот, а, угу. больно, да, справа? Угу. Справа вот прям видно, как натянута эта мышца, вот до сюда. Здесь вот. Ой, тут и там, и там. Да, вот тут, где был лопатки. Угу. Тоже есть, да? Мышцы, поднимающие лопатку, болит, так вот. Большая ягодичная проверим. Нету? Угу. Средняя ягодичная. Ой, тут и там, и там чувствую. Да, и мало игоричное. Но я чувствую, что слева больнее вот здесь. Угу. Так, видно мышцу, которая может передавливаться. дальше нерв проверили. Нету, да? Вот, mm. потому что это может отдавать в ногу. Ой, справа. Справа. Вот тут? Нет. Нету, нету. Mm. Так, и дальше идти здесь. Mm -mm. Ну, более-менее нормально. Mm -hmm. Было бы больно, панировала, она бы с поэтому сейчас пока все нормально. Ноги, говорят мерзли, поэтому мы их немножко вот так вот прикрыли. И вот уже видно, процесс идет, что появилась гиперемия. Это, как я поздравляю, обычно со здоровым румянцем на пол спины. Это значит, что турка кожа отличная, трафика ткани в норме. Как ты, я уже предупреждал, что придется на следующий день потерпеть такую ноющую боль в мышцах. Это как клепатура называется, как у спортсменов после тренировки. Согласна, да? Терпеть. Только я тебя предупреждал, завтра меня не ругай сильно. Это будет нос чесаться и... Икать буду. Так, здесь нормально сейчас? Ну, слева-то. Правая. Да. Ой, больно было Да, да, да, это вот плюс Место называется ППС mm -hmm. Да, да излечение у нас идет через боль в данном случае, поэтому придется кое-где и потерпеть Так, тут нормально Ой-ой Нормально, да? Вот, точка аккупунктурная, это все аккупунктурные точки выхода нервов. Mm -hmm. Мы их прижимаем, они стимулируют всю область малого таза, все органы, которые там находятся. Запускают их как часы, в общем, в итоге как профилактика. Очень хороший идет процесс. Прием такой вот интересный, разработанный. Пророком нашим Олегом Гудвином Куриная лапка называется Когда вот все пальцы расходятся в разные стороны И мы как бы отодвигаем Мышцы От крестца и от подвздошной кости При этом массируем большими пальцами ППС Вот этот участок посечь подвздошную связку Расслабляем ягодицы Прием называется Пекель месяц тесто для пирога вот уже здоровое покраснение пошло и пробираемся глубже в мышцы сейчас идем поперек мышц терпимо да пока mm -hmm, да. вот мышцы идут от кости так если руку положить то как раз получается вот так по, по пальцам да это грушевидная мышца растет, это большая ягодичная, средняя ягодичная, малая ягодичная. Но как раз мы поперек них проходим кулаком. Терпит хорошо, значит, все хорошо. Ой, ой. И продольная мышца. Терпи, поступи, Детка, потом поймешь, что не зря терпела. Все пойдет на пользу. Крестец, вот у женщины обычно самая крепкая кость, по нему даже нужно пяткой бить, ничего не будет. И обязательно в этом специальном мануальном массаже мы включаем декомпрессию. Вытягиваем все косточки, суставщики, позвонки. Вот, поясница, да? вот мы угу. декомпрессируем сейчас. Ты чувствуешь, что тянется, да? Простягивается, угу. вот. Есть у меня, конечно, инверсионный стол, на котором можно было бы подвесить человека вверх ногами. Но мы не будем это делать, да? Будем мягкими, добродушными сильными средствами работать. Расслабляйся, расслабляйся. Отлично припрыглась, поэтому больно вот этому. Клечи, лопатки напрягла. Вот, массаж обязательно предшествует... Мануальной правки, которые дальше у нас будет по видео, это называется разогревающий массаж, чтобы мышцы были не холодные, иначе они спазмированы, могут еще раз там больше дернуться, больше там надорваться, Поэтому заранее убираем спазм, забираем, убираем мышечные блоки. И потом нам будет легче работать. Вот локтем пока терпимо. Mm -hmm. Отлично. Вот, так что. В Ютубе очень много специалистов, многие работают на холодную, сеанс, соответственно, длится достаточно коротко, 10, там, может, максимум 15 минут. У нас же сеанс подольше, потерпи, потерпи, не отдавалось сюда в центр. Yep. Вот, это, кстати, тест того, что нету грыжи у тебя, с чем я тебя и поздравляю. Еще чуть-чуть потерпи, и еще вот вот, уже кое-что там прохрустит. И мы выдыхаем. И еще раз выдыхаем вместе. Я преподаю эту тему достаточно давно. Уже более 8 лет. Так что подписывайтесь на канал. У меня очень много полезных видеоуроков уроков, обучающих. А еще лучше, если вы хотите получить свою квалификацию специалиста, да, то приходите ко мне на обучающую программу. Все телефоны есть в описании и в профиле канала. Так, и теперь еще раз выдыхаем расслабленно, и я прождусь бы Так, Подожди, поддыхай может чуть-чуть еще. Все. Ужас какой. Пропустили. Ну, ужас, видишь, на место же все стало было? Ну да. Ну сейчас же прошло. Угу. Вот, оно больше от страха проходит то сразу же. То есть человек обычно ой, так ой. И оно все проходит. Тут же ставят косточки на место, функциональные блоки уходят. Натяжение мышц уходит, все разворачивается, встает на место, вот покрутим. Плечо, Прием называется вращение топорика. Видите, похоже на топорик. Чик-чик. Ну и вот подкрутим. В эту сторону, в эту сторону. чуть-чуть. Чик. Отправим. Лопатку повращаем. Друзья, ну а вы нас зря не смотрите. Напишите пока в комментариях, как вы считаете правильно, когда делают мануальные приемы костоправство на э, холодную, так скажем, на не разогретое тело. Или лучше разогреть. Как ваше мнение? Вот видите, шалопат расшевелилась. расслабляю, расслабляем. Сейчас мы откроем побольше. Вот открылась. И будем уже всю трапецию прорабатывать. Трапеция. Тут мышцы идут снизу. а так по ножа, тут сверху. Поэтому также вот растираем их продольно вдоль этих мышц. полокон И поперечно вдоль них. Поперек них. Так, трапецию верхнюю обязательно. Растянем, прожмем, растянем, прожмем туда-сюда. Вот. И тоже есть аккумультурные точки. Триггерные зоны, поэтому потерпите чуть-чуть вот здесь. Можешь кричать. Можешь стонать. Не скажу стону. Обычно стороны так. Кайф, хорошо, вот этого давно хотелось, а, расслабляй лопатку, о вот мы под лопаточку забрались, чем не больше так становиться, тяжело, тяжело, да, все, все, все, скоро я отпущу с этой стороны, божечки, да. Удар на воловую техника называется. Раслаблен, расслаблен, расслаблен, просто сидит. Мы выдыхаем. И еще раз выдох. И еще раз выдох. Вс. Так. Умничка. выдержала. Давай эту серию назовем выжившая. Просто девушка пришла в первый раз, поэтому не ожидала, что такие у нас приемы. Меняем руки и голову наоборот. Вот вообще все может менять. Хочешь пол меняем? Да, да, да, вот эту руку вверх. Мастер тоже устает. Так. Ну, ты ходила раньше на массажи вообще? Ну, куда-то ходила, но это было давно. И Отвыхло, более да? щадящее. Ну, там, наверное, поглаживание было, да? Ну, такого не было, да, не били. Ну, там, наверное, эротический массаж скорее был. Не, ну, просто вот массаж такой. Расслабляющий, наверное, больше. Вот, сейчас у нас идет... Растирание, да? Растирание это да, трение, переходящее из кинетической энергии в тепловую энергию. Чего, слышите такой ших, ших, ших. Чем больше это ших, ших, ших, тем больше переведется тепла. Как? Тепло? Угу. Тебе девица? А? Огонь да, пошел? Да, да, вот да. огонь пошел, да. Хорошо. Обязательно. У меня специальное масло с эфирными маслами намешанное. Сам готовлю, сам мешаю. И сам этикетки рисую еще дизайнер. Вот я сам это все вот дизайнерю. Пишу методичку сейчас по минуальной терапии. И этикетку для масла тоже сделать такую красивую с надписью «Втирать до наступления оргазма». Сейчас начнутся оргазмические реакции. Так, ну а пока мы перейдем к вибрационным техникам. Вибрация всех в плоскостях. Это вот в плоскости стола. Расшатываем Основная у цель это реберно-поперечные сочинения, они вот тут находятся, если мышцы сдвинутся, то вот они прям, мы в них упираемся. Теперь подбитие их вовнутрь, к столу. Змейка, это мы трапециевидную мышцу раскачиваем, растягиваем, в смысле паровертебрально вот это вот, и заодно вот весь, все тело ходит в ходу и цилиндрические координаты, когда мы ассистые отростки подбиваем в бок, стараемся их ротировать в обратную сторону. И за ребра вот подтягиваем, помогаем всему телу. Тело человека, большой палец, видите, он тут глубоко залазит, раздвигает параллитебральные мышцы от позвоночных, от позвонков, от асистых отростков, вернее, вот. И, естественно, всегда мы бережем нашего пациента, нашу детку, спрашиваем, интересуешься, интересуемся, терпимо так или нет. Терпимо. Заходить глубже или полегче все-таки делать в щадящем режиме для первого раза. Да? Нет, было терпимо сейчас. Нормально, да? Угу. У -у -у. Техник много, и названий у них много. Например, эта техника метелка называется. Инь-янь, вот эта горячая сторона, это холодная. Может быть, даже ты почувствуешь. еще холодно, еще холодно. Есть такое? Угу. Есть, да? Да, прохлад. Да, ну, прохлада, да. Угу. Техника куриная лапка. Техника открытия ключей шлюзов. Это вся авторская методика. Секретная. От Олега Гудвина. Если хотите знать подробнее и как это работает, то приходите ко мне на тренинги, я вас научу. Техника открыли шлюз, спустили воду. Открыли шлюз, спустили воду. Открыли шлюз, спустили воду. Ну, все, я сейчас, наверное, озвучивать не буду. Вот вам опять расшатываем позвонки. И уходим в наш ППС знаменитый. Сейчас как, болит? Нет. Вот, видишь, легче стало. Вот, который с правой стороны у меня был болезненный. Еще ищем, где боль. Нету? Вот, Нет. вот вижу, уже прошло. А ты боялась ударов. Но это еще не все. Мы еще дойдем до реального результата. Чтобы на 100% помочь человеку. Чтобы 100% причинить ему пользу. А если он убегает, то догоним и еще причиним пользу. Пока не поможем окончательно. Точки выхода нервов. По на кости, где мышцы крепятся отсюда и отсюда. Честно говоря, по вот этой косточке у нас делится организм на две части. Нижняя часть мышечная да, и верхняя мышечная часть. А здесь как бы вот они стыкуются. Ну, это я для мясников говорю, если вы будете тушу разделывать, да, то лучше все развязать вот по этим костям, по подвздошному костям. Пишите в комментариях, как вам нравится мясо. Кто-то очень много сейчас... Да-да-да, потерпи. Вот эти ко... вот, хотя У женщин, вот средняя мышца, она чаще всего воспалена и болит. У 80% женщин, я вам так скажу, у мужчин это все гораздо... Реже, да. спокойнее. Все, все, все, я сейчас его отпущу. Так. Продолжаем декомпрессировать. Выдыхай. Вдыхай. таз назад с мрт предварительно да на самом деле это людей больше запугивают многие тесты мы делаем пальцами можно просто понять даже предугадать размер грыжи сто процентов диагнозов не поставим конечно да но предположить можем выдыхаем продолжаем отдыхать вместе лена оптика Without. Without. Without. И теперь расслабились полностью, что-то расшатали, сейчас техника называется каток, асфальт О, фу. Спокойно. Ой, где тут прохрустили, да? Угу. Вы не видите, она улыбается, улыбается. Страшно звуки спускает, но улыбается. Улыбнись на камеру, покажи, как вам нравится. Рука сюда. Расслабляй, расслабляй. И еще раз. Тик, тик. Вот так мы тянем. По мышцу, с этой стороны зубчатую мышцу, мы расслабляем. Локос лопать, чтобы я сел, да-да-да, вот висит. Просто все расслаблено. Держите СМР. Любители слушать звуки. Я сейчас буду помолчу. А ты спускай звуки. Такие вкусные, сексуальные. Я эту лопатку еще раз вот. <ieron Kend però mythology> Хорошо. Вот chercher. <Johnson and Satan Gutenakan> это мне хотелось. Ребята, это лучше, чем секс. Да? <mRNA> <enough> Не подтверждаешь. Да ну, конечно, немножко привычка, расслабили, расслабили, все, расслабили. И выдохнули. И еще раз. И еще все. Ну теперь обе ручки под голову. Займемся нашей больной шитой. не шейка бедра, не шейка матки а вот именно шея человека Вот мы как бы нарисовали его основание, стержень. Вы посмотрите рисунок на теле, видите? По 4 подсвечника с каждой стороны. А девятый подсвечник, это вот позвоночник, мы его и зажигаем на нем свечи. тут на суставщиках зажигали свечи. Избавили человека от межвыберной невралгии. И дальше прием называется... Бронетранспортер спустился с горочки не сбуксовал в мизине. Как отбойным молотком мы раздвигаем, вот, раскрепощаем вот это наше сочинение, пресловутое L5-S1. А на самом деле, нас интересует судшие. трапецию подробно проработали те кто обучается у нас да те помните что сначала на согревающей техники растирания потом проминание поперечное продольное потом глубокое разминание если надо точки можно продавить до да, триггерные. а потом уже только идет правка расслабляйся предупреждаю что чуть-чуть все -чуть будет болезненно потерпи вот по паухой паухой паухой, паухой. все сбросили достаточную энергетику и снова входим в тело человека уже техника шестереночки. есть какие бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум Ой, ой. Сейчас, сейчас сделаем. Потом ноги еще глянем. Идешь отсюда красиво, молодая, стройная, как, как 20 лет себя помнишь? Ой. Да, вот, вот такие точки. Места крепления мышцы обычно самые болезненные. Ой-ой-ой, больно. Ой, тут уж какой. Да, вот что-то прям напряженация сейчас. Вот расслабляется, расслабляется. Ой, больно очень. Вот так мы играем на женщины, как на рояле. Вот пальчиками по одному ходим. Издеваем звуки для женщины. Девушка, издавай звуки. Певучие, плавные, птичьи. Переем называется «Коготь орла» впивается в череп и выносит его под небеса. Вот. Мышцы, которые на затылке, вот они обычно бывают, стягивают весь шлем сухожильный, который на черепе находится. И отсюда возникают головные боли, кстати, вот от этих точек. Метеозависимость, хроническая усталость или наоборот бессонница. Тебе что что-нибудь такое есть? Да нет. Нет, да? Так, ну это вот очень хорошо. Сейчас мы тебе череп закроем сначала, а потом откроем. Кость черепа, кстати, тоже шевелится. кто -то хочет пошевелить костями черепа, приходите ко мне. Слева тут глядя. Да, вот так же, вот вытягиваем голову. Слева ты вот это меньше, да? Да, это меньше. Угу. Рисуем шпалы, шпалы, шпалы, шпалы, шпалы, шпалы, шпалы. Рельсы, рельсы. Ехал поезд, запоздало. Вдруг с последнего вагона там просыпался горох. А здесь вот как раз поясницы, вот тут вот прям ощущается больше вот. всего. Да, болезненно, да? Угу. Сейчас мы себе как раз подправим ее. Сейчас уже мы закончим с. Основной частью разогревающей. Вот. Согреемся как следует. Мощная локсевая техника у нас. И на растирание, и на растрясание, и на скручивание. Диагональное вытягивание. с дикой И согревание штуковая Всё, солнышко, все отмучилось. Сейчас я вытру тебя с алфеточкой. И мы приступим к более интересной части, которая уже готова, да? Морально как готова? А там еще 2 Да, сейчас начнется как раз кульминация, так скажем, нашего выступления. Пока все нормально. Так, вот, а СМ, АСМРщики сейчас появились такие в интернете, которые любят ушами. Да, вот, слушайте, как шуршат всякие предметы. Я вытираю салфеточкой руки себе. Так вытираю девушку. Вот. И как раз будет хруст, поэтому... Бандерлоги, подходите ко мне! Мы сейчас хрустеть будут? Да. Тут самое страшное было. Ну ради для того, чтобы чего-то не пришла. Немножко потерпи, такая легкая боль от постукивания. Но лучше расслабляйся. Не а, не могу. Локти опускаю вниз. Нет, вот так, за столом, за Чтобы еще больше расслабиться. О, мама. Смотри, что ты уже у вот сюда. Выдох и назад. Таз выворачиваем. Таз назад. Уф. Таз назад. Сейчас теперь. Куда? Господи. Слышала? О, но же крутит, хрустит. И самое, самое важное, это вот этот наш ППС пресловутый. Слушаем. Ой, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. все не готова. О, вот четко вылезешь. Бац-бацу в точку. Здравствуйте, сопротивляешься. Все, все, все испытаюсь. Все, все, все. Страшно позади. Также как будет на кладерку. Вот так вот мы сейчас немножко плечики расправим. Выдох. Пусть Ой. Давай, сейчас начать. А Подожди. Подожди. Ничего не делай, мне не помогай, мое движение не угадывай, я немножко ее переложу вот сюда. Я, я боюсь сейчас, я прям это страх. Смотри, да. я просто переложу, смотри, ты ничего не гадай. Не Нет, гадай. я боюсь. Все, все, лади, глади. Где же нам вот этот второй позвоночник? Я, я, я напрягаюсь. Так, когда никогда напряженно не буду делать, ты просто... Mm -hmm. Я подожду, когда расслабишься, вот, расслабляйся, выдыхай. Oh, ну там все, по-моему, сделалось. Oh, Давай oh, да, да, приходишь сюда. Oh, Оператор нас тоже так. Хихикает, хи Можешь в голос, кстати, да. Это, oh, это он ее привз. Oh, все? Ну, см все, да. Раз. Я знаю, что это Давай, давай, давай, посюда Ставь паузу господи. Девушка у нас оказывается Сильнее Сильного пола В силу слабости сильного пола К слабому полу Поняла? Поэтому ты сильная Нет, ты неправильно лежишь руку, отпусти эту руку а хочешь даже, может, туда положить, чтобы она не мешала? Вот, и я, дум, я думаешь, пойду, знаешь о чем? Ужасно. Вот, а пауков ты боишься, кстати? Вот, дорогие друзья, иногда приходится приходить к таким э, ухищениям, отвлекающие маневры делать, да, чтобы успокоить ее подсознание. Ой, у меня все трясет. Трясет, нету? А, ноги, она хотела ноги. Да, сейчас мы тебе не, не, у меня с ногами поработаем сейчас. тоже. Не, не, не надо с ними работать. Нет, нет, не надо. Приславляйте. Нет, нет, а, нет, не надо. Еще ничего не, не произошло. Я сейчас с ними, не надо. Что у тебя? Можно? Не, не надо ноги. Ну, в смысле не выдергивать? Да, не, не надо. Нет, я хотел просто на поясницу и на, и на позвоночник. Готова? Не, не готова. Давай так вот сейчас. Не готова совсем. Вообще не готова? Нет. Я боюсь уже. Так, ладненько. Давай тогда просто поясницу себя, расслабим тем, что э, на скручиваем. Угу. Поворачивайся избушка ко мне спиной, к морю передом на бачок. Вот этот бачок. Вот так? Да. Открывайся. Вот. Это могу к себе поближе, да. Рукой чуть-чуть придерживать. Раслаблено. все расслаблено. Знаешь, какая задача? Как пришла ко мне на стол? Расслабляйся, как, как это? Как назад-назад только откидывай? Просто откидывай. Расслабленно, расслабленно вот кидай. да. тоже смотри назад. Я... Сейчас что-то будет, да? Ну, что-то будет, вот смотри. Даже мне покажу, где будет. Каждый палец вот так, указательный. Сюда, вот, туда. вот, видишь, крестцовый поддошку сошинения. Вот эти вот все, mm -hmm. они сейчас будут раскрепощены. У нас принцип такой, такой, куда ты смотришь, там вертвое действие. Смотри, yeah. смотри, туда. смотри туда не да? о чем не думай. Груфи, бери. Все, расслаблено, все, расслаблено. расслабленно, расслаблено. Выше поднимай коленку, выше, выше, выше. Расслабленно. Так, Было? Вот, вот, ради чего ты пришла, а это как раз правая сторона. Ой, у меня все это, тело какое-то... Умничка, умничка, это... сейчас в дрожь, да, пошло? Да. Давай, золотка, переворачивайся на другой бочок, нам надо до конца довести. причинить максимальную пользу. Туда-туда да, вот закидывай, да. Эту вверх ногу, вот, эту вниз. Вот так вот держись. Ага. Ослабилась. Представь, Я что ты лежишь ослабилась. на пляже. Не, представь, что ты лежишь на пляже. На теплом песочке. Море вокруг. <свист> вот, а мне главное <свист> поговорить момент. А вы слышали? Слышали, там прям там, не знаю, сколько позвонков. Ой, у меня все как будто это, не знаю. Вот это... Мягкое стало, да? Да, слишком. Вот Мягкое подозревает. Я тебе гарантирую, у тебя сегодня сон будет вообще просто великолепный. Но это еще не все. Выворачивайся на спинку. Ножки сюда. Значит, с ногами не хочешь, да, чтобы... Мы Ой, не, не, не надо. Будем? Тогда просто тебе позвоночник вытянем. Смотрел фильм «Хищник»? Ага. Первую часть, Там помнишь? Ага. Это ты на не прилетел, он позвонки людям выдерживал вместе с черепом. И вешал сушиться там у себя в логе. Ага. Вот сейчас примерно так же мы сделаем. Давай, расслабься, сейчас все будет хорошо. Да, вот он ко мне ходил, каждую неделю просил это сделать. Финальный такой аккорд заключительный. Да, понятно да. с ним Финальный мазок художника. Это же, это же просто песня, когда весь организм восстанавливается, въезда система начинает работать по-другому. Там идут микронастройки во всех внутренних органах. Представляешь, это же от позвоночника нет окончания, идут и питают все внутренние органы. Угу. У тебя идет обновление всего организма, понимаешь? И перенастройка. Как у компьютера перенастройка. Это Расслаблены. Надо закрыты. Да Входим в легкую медитацию. Говорите, что все что страшно. Все просто. Входим в медитацию. Представь, что ты лежишь на пляже. Теплый песочек. Белый-белый, мягкий песочек. Настолько мелкий, что ты даже его не чувствуешь. А сверху солнышко. Свети дворовые ну, что-то будет сейчас страшно. Солнце. Представь солнце. На небе ни облачко, просто голубое-голубое небо. Ни одной проблемы. Ни одной какой-то плохой мысли. Ничего нет вообще вокруг. И только одна чайка. Ой, Господи. Это там в высоте. Чайка э, видела? Было что Чайку видел? Что было? Ну, здесь, в шее, например, пониже в груду надели. Не знаю, что-то было, что я не, не а. поняла. Для первого не раза это сидящий режим, я поэтому... Ужас. Поэтому перестараться нельзя. Сделали все очень аккуратно и нежно. Угу. Ты... А, мы что-нибудь второй позвонок ну, еще подправить не, сейчас еще. Уже все подправлено. чуть-чуть осталось. Осталось последнее. Расслабляй, расслабляй. Просто расслабь. Расслабь шею. А сейчас тебе тебя голову как-то... Нет, нет, я только вот, один, второй позвонок вот этот вот. Нет, нет, нет еще расслабь. Расслабь. Расслабь. Не могу. Пока ты не расслаблена. Я уже просто знаю, что будет что-то страшное. Ты знаешь, что чик-чик и порядок. Это не страшно. Еще расслабь, расслабляй. Я жду. Я жду. Так. Еще. Смир лучше оттуда. Теренцов вообще. Смотри на потолок. Вот он тебе немножко он же был развернут вот сюда, поэтому тебе с правой стороны было больнее. Больно а здесь? Тут больно, да. вот, видишь, А тут не больно, да? Но, но вот слева, видишь, не больно? Нет. Справа больно. Это он развернут сюда, он выпирает просто. Нам надо его взять молотком и забить обратно. Давай, мне руку. Так, еще еще расслабляй. Да, поддерживаю ее. Ой, я а я еще сама. Прикольно в этом фильме. Выключение итальянцев в России, помните? Рузарью агро, я сейчас тебе ногу сломаю. Не надо я сам. Помните, я обстол в такой ногу. <laughs> так, еще еще расслабляй. Я ничего не смогу сделать, пока ты не расслабишься с этой стороны еще, еще. Поэтому палец там хрустнул, не страшно. Ну, вообще прям убежно. Еще давай. Это просто раскачивается голова под собственным весом. Вот, молодец. Да. Не дается. Ой. И Ой. это нормально. Никогда не ждите, что все может сделать на сто процентов за один раз. Это я шутил, когда до этого говорил, да? Главное, чтобы э, нашему подопечному было комфортно. Чтобы сердце не билось там слишком резко. Э -э лучше не доделать, чем переделать. Согласна. Напишите в комментариях, как вы думаете. Или будем добивать ее колено. Вот. Ну ты можешь вставать, делиться впечатлениями. Приклевайся вот так вот. В ту сторону разворачивайся. А вот меня сейчас снимают? Ну попозже давай выключать, тогда, попозже она оденется от этого. Ну давайте теперь вот выясним. У девушки, которая в первый раз пришла, на такой сложный, тяжелый, да, сеанс. Да. Правда, так задавили, хрустело. Mm -hmm. Ну вот ты говоришь, долго все я приходила, там что мурашки были, что после сеанса какой эффект? Mm -hmm. Ну какой-то вот во всем теле такое дрожь. дрожь и прям такая вот слабость. В ногах. Такая при этом пластичность. Да, ну, прям слабость. Вот я, да, пока лежала. Ну, Ну, а сейчас. сейчас вот... получше, сейчас вот... Так, вот тут ты сейчас. спина Так, вот у тебя вот тут были основные были, да? Да, ну, вот, да, вот тут. Сейчас как? Ну да, покрутись вперед, ну да, да. Нет, может, вот так, вот, вот я делала вот так вот туда. Тоже головой вот, тоже вот здесь как-то боль была. Сейчас ее нет. Сейчас нет, да? Вот когда вот так. Да. Ну вот, за один сеанс сразу изменения. Конечно, мы там чуть-чуть не, но... не доделали. А попробуй наклониться вот так, поясницы там этого, вот, Боли. Нет. Нет, да? Ну хорошо наклоняешься. Ну, в общем, чувствуешься лучше, да? Сейчас да, хорошо так. Необычно как-то это было. Но ну, первый раз просто страшно еще. Да. Самое страшное, когда хрустели. Даже вот не вот это, когда там били или что-то, хуст-то там. Да, да. Страх. Ну, порекомендую нашим зрителям, которые нас смотрят, потому что многие люди боятся действительно, они не понимают, что это. Только нам, ну как, на обычном массаже, а вот что-то так. Нет, ну, приятно, после сеанса приятное ощущение тела. Ну, сейчас, надо вот так на облако положить, донести до кроватки тепленькой и ну, положить да. поспать, да? Нет, так это как-то выпрямилось, что ли? Ну, как? ну ровнее, конечно, Ой, осанышко, осанышко. осанку у себя, да, посмотрите, это сбоку, это осанок у меня просто вот, ну, будто шест был Ну, кого-то, а да, это выпрямилось сегодня-то. Так что не боитесь, приходите к нам. С вами был Олег Лавгудвин и прекрасно Елена, давай опять. Ес. Yes.